Привет, я Роман Стельмах, и это очередной выпуск о «А «Что там в Португалии» у меня на канале. Здесь я рассказываю об интересных и значимых событиях, которые произошли в Португалии за последние несколько недель. Если будет интересно и полезно, ставьте лайк, это мне очень поможет. Выход из карантина и текущая ситуация с пандемией в стране. Наконец-то я рад сообщить, что режим чрезвычайного положения в Португалии закончился. И начался так называемый режим ситуасао де что на русский можно перевести как режим стихийного бедствия. Но на самом деле это круче, чем чрезвычайное положение. На данный момент в Португалии наблюдается положительная динамика и большая часть страны уже вернулась к нормальной жизни и деятельности. Помимо мер по выходу из карантина от 19 апреля, о которых я рассказывал в прошлом выпуске. Кстати, прошлые выпуски тоже смотрите, они дадут возможность лучше понять жизнь в Португалии. Так вот, помимо тех мер, сейчас действуют новые правила. Теперь разрешены занятия всеми видами спорта, а также любая физическая активность на открытом воздухе. В спортзалах можно проводить групповые занятия, соблюдая правила безопасности и гигиены. Количество гостей на свадьбах, например, теперь ограничено 50% процентами от их максимальной вместимости. Правда, в некоторых округах Португалии уровень заболеваемости достаточно высок, чтобы перейти к этой стадии. В ряде муниципалитетов, назвать их не буду, они написаны вот здесь, будет сделан шаг назад в плане карантинных мер. И правила там будут отличаться от всей страны. Самая тяжелая ситуация сейчас наблюдается в Адемире, это городок на юге Португалии. Там карантинные меры вернулись к ограничениям, которые применялись в Португалии еще в марте. То есть закрытые террасы кафе и ресторанов, спортзалы и магазины площадью до 200 квадратных метров. В общем, печалька. То есть меры применяются точечно. Пока у нас в районе Лиссабона все открыто, но мы не расслабляемся, могут и закрыть. А сейчас рекомендация. Друзья, если вы только начинаете изучать европейский вариант португальского языка, я рекомендую вам сразу же обратиться к профессионалам своего дела из Центра языка и культуры португалоговорящих стран. Ребята из Центра преподают португальский онлайн,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 Я на самом деле благодарен Руслану за его поддержку. Друзья, если вы интересуетесь португальским языком, записывайтесь на курс Руслана. Для вас это абсолютно бесплатно, а мне это очень поможет. Вакцинация в Португалии продолжается. На данный момент, на 8 мая, когда я записываю это видео, 2 708 964 человека получили первую дозу вакцины. И 1 053 691 человек уже получили вторую. Это означает, что уже 10% населения Португалии прошли весь процесс вакцинации от коронавируса. Хочу отметить, что скорость вакцинации в Португалии значительно улучшилась и стало возможным вакцинировать до 100 тысяч человек в день. Координатор плана вакцинации португальский вице-адмирал вояка заявил, что такого успеха они смогли достичь путем запуска сайта, на котором можно самостоятельно зарегистрироваться и стать в очередь на вакцинацию. 23 апреля в Португалии заработал сайт для самостоятельной регистрации на вакцинацию. Пока зарегистрироваться можно только людям старше 60 лет, но там уже зарегистрировались больше 200 тысяч человек. Вакцинация в Португалии в ходу. На данный момент опробированы и используются активно четыре вакцины. Это Pfizer, AstraZeneca, Johnson Johnson и Moderna. Все вакцины показали себя довольно эффективными в плане профилактики тяжелых форм COVID. И поэтому довольно эффективны. К сожалению, пациенты не могут практически никогда попасть на какую-то конкретную вакцину, которую они бы хотели. И это связано с тем, что никому не известно по большому счету до даты введения, какие вакцины будут в данном пункте, в данный момент. И тем более невозможно предсказать это, какие, какие вакцины будут доступны для каждого конкретного человека. И тем более администраторы, которые занимаются записью на вакцинацию, не могут предоставить вам такую информацию. Пару слов про вакцину от AstraZeneca, которая продолжает делать шум в связи со своими побочными явлениями тромботическими. Хочу сказать, что в любом случае любая вакцина и вероятность возникновения при ней тяжелых побочных эффектов, эти события намного более редкие, чем тромбозы и тяжелое течение ковид. Поэтому имейте это в виду, и если все-таки вы боитесь, в том числе потому, что можете попасть на вакцину AstraZeneca, и поэтому не вакцинируйтесь сейчас, если вы выбираете этот путь, рекомендую продолжать соблюдать по максимуму дистанцирование, по максимуму избегать контактов и, конечно, использовать все рекомендованные профилактические меры, такие как мытье рук, использование масок и так далее. Возобновление торговли в Португалии. Наконец-то хорошие новости для экономики Португалии. Дело в том, что общее количество покупок в апреле впервые в 2021 году превысило допандемийные показатели. Специалисты отмечают, что рост связан в основном с онлайн-торговлей, которая показывала положительную динамику на протяжении всего периода пандемии. И общий объем онлайн-торговли сейчас в Португалии на 51% выше, чем до начала коронавируса. Ну да, я вот тоже... Накупил себе обновок, очки заказал, рюкзак, потому что еду в мае в Украину. В общем, тоже внес свою лепту в возобновление экономики Португалии. Вы тоже по возможности тратьте деньги, давайте поддержим экономику. Посмотрите, какие километровые очереди образовались в магазинах после открытия торговых центров пару недель назад. Это торговый центр города Брага. А в какой магазин стоят все эти люди, могут догадаться только опытные иммигранты в Португалии. Ну, конечно, это примарк. Логотип Мадейры за полмиллиона евро. В соцсетях не утихает полемика относительно нового логотипа Мадейры, который был представлен публике несколько недель назад. Стоимость изготовления нового логотипа и фирменного стиля Мадейры составила 560 тысяч евро. И правительство региона планирует потратить еще миллион на продвижение нового бренда Архипелага. Это, кстати, я считаю очень правильно. Негативно о новом логотипе выступили уже и в парламенте, и в соцсетях. Люди критикуют и указывают не только на грамматические ошибки в английской версии слогана, но и на нечитабельный и пестрый стиль лога. Даже бывший президент Мадейры выступил с критикой в социальных сетях относительно нового лога. Он написал Новый логотип сочетает в себе мелкобуржуазный снобизм с имитацией пошлости. А что вы думаете про лого? И интересно, за сколько бы, например, студия Лебедева нарисовала его? Великобритания открывает границы. Правительство Великобритании официально внесло Португалию в зеленый список стран, которые считаются безопасными для посещений. Теперь путешественники и сами англичане будут освобождены от карантинных мер после возвращения из Португалии. Кстати, Португалия одна из немногих стран, которая попала в зеленый список стран. Там еще Израиль и Гибралтар. А такие страны, например, как Испания, Франция и Греция попали в желтый список с более жесткими ограничениями. Это классные новости для Португалии и они предвещают возвращение туризма в страну. Мы же все знаем, как англичане обожают Португалию и особенно Алгарвы. Но я надеюсь, что все вы тоже скоро сможете приехать к нам. В мае в Португалии нет официальных выходных и соответствующих им праздников. Кроме 1 мая, Дня Труда, о котором я рассказывал в предыдущем выпуске. Просто хочу напомнить, что сейчас период подачи ИРС. Если вы еще не подали, то можете это сделать до 30 июня. Не забудьте. Сейчас в Португалии проходит перепись населения, срок которой был продлен до 31 мая. Если вы еще не заполнили опросник или не получили конверт с кодом доступа к анкете, или вы выбросили этот конверт вместе со всем мусором, который нам бросают в почтовые ящики, как это сделал я, пойдите в жунта до Fregizia и скажите, что у вас нет пароля и вам его принесут в течение нескольких дней. Ну, по крайней мере, так сделали мне. По официальной информации, отказ от участия в переписи может повлечь штраф до 25 тысяч евро. Звучит как насмешка. Где, блин, мы возьмем 25 тысяч евро? И что это за штраф за отказ отвечать на вопрос из серии «Какую религию вы исповедуете?» Но я лично доверяю правительству Португалии и считаю, что они смогут более эффективно управлять государством, если будут понимать, кто живет на территории этой страны и чем эти люди занимаются. Поэтому я рекомендую заполнить опросник и ответить на вопрос. Самый длинный пешеходный мост в мире. Самый-самый-самый-самый длинный пешеходный мост в мире был открыт в Португалии на прошлой неделе. Мост длиной 516 метров над рекой Пайва расположен в уникальном природном парке, соединяя два ущелья на высоте. 175 метров достопримечательность расположена в районе авейро это в части езды от порту я например обязательно поеду туда и пройдусь по мосту а вы бы и как всегда, приглашаю вас на сайт vizporchigal.com. Там больше 140 полезных статей для тех, кто планирует иммиграцию в Португалию. На прошлой неделе мы подготовили интересную подборку недорогих готовых бизнесов, которые можно приобрести в Португалии в мае 2021 года. А еще список из топ-5 самых лучших городов для жизни на севере Португалии. В общем, я считаю, что материал на самом деле полезный. Ну, по крайней мере, мы готовим его с душой. Спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за лайки, за комментарии, за поддержку. Особенно хочу поблагодарить всех тех, кто ежемесячно поддерживает меня на Патреоне. Ваша поддержка очень важна для меня.